Всем привет! Сегодня 24 декабря. Сегодня в Англии Рождество. И мы с Калинкой хотим поздравить вас с праздником. Сегодня в Англии самый большой, самый важный праздник в году. В России самый большой и самый важный праздник – это Новый год. Его отмечают 31 декабря. В России сейчас еще работают, а в Англии сегодня уже начинают отмечать рождество сегодня вечером и завтра 24 декабря и 25 декабря вы видите что у нас уже есть елка мы нарядили елку есть огни на елке игрушки есть банты красные банты и птицы на прошлой неделе я была в москве и там я купила русские открытки. Сейчас я вам покажу, какие открытки я купила и что пишут на русских новогодних открытках. Вот мои открытки, которые я купила в Москве. Например, две открытки, на которых написано «С Новым годом». Вы видите, что написано курсивом, написано прописными буквами красиво написано с новым годом на одной открытке елка елка и на елке свечи игрушки елочные игрушки а на другой открытке а на другой открытке тоже огни и ел еще есть две открытки очень интересные на них написано с наступающим с наступающим вот две открытки на одной открытке мальчик белые мыши и птица снегирь и тоже елка а на другой открытке дед мороз дед мороз который идет в город и у которого есть подарки Дед Мороз большой, а дом маленький, и елка маленькая. На этих двух открытках здесь вы видите написано с наступающим. С наступающим значит с наступающим Новым годом. Поздравляем с Новым годом, который приходит. Есть глагол наступать. Наступать, наступать. И с наступающим образовано от этого глагола. Это причастие партиспл с наступающим Новым годом. А сейчас вы видите, что Калинка играет с елкой. Играет она где-то в подарках. Калинка бегает около елки. Вот еще одна открытка. Мне понравилась эта открытка, потому что здесь есть все символы русского Нового года. Здесь написано С Новым годом. Здесь есть шампанское. Здесь есть водка, русская водка. Здесь есть салат Оливье. В Англии он известен больше как русский салат. Это традиционное русское блюдо, которое все Делают на Новый год салат Оливье. Салат Оливье здесь как будто это елка и есть мандарины. Еще вы видите часы. И это часы в Кремле. На часах 12 часов. Еще одна открытка, похожая в таком же стиле, советский стиль. Тоже бутылка шампанского. Елка, шары, новогодние украшения, бокал и шоколад, русский шоколад. Это традиционный русский шоколад, называется Слава. Здесь написано С Новым Годом, дорогие товарищи. Написано товарищ. Это обращение использовали в Советском Союзе. Еще есть прекрасная открытка, где вы видите деда Мороза. Это дед Мороз, старый дедушка, символ Нового года. У него белая борода, у него есть усы. И вы видите ребенка. Это ребенок. У дедушки Мороза разные подарки. Есть дорогие подарки, картина, Мона Лиза, компьютер, по-моему. Оскар, золото и деньги. Но ребенку больше нравится плюшевый мишка. Ребенок хочет игрушку, ребенок не хочет деньги или дорогие подарки. На этой открытке написано: С Новым годом, с новым счастьем! Еще у меня есть две открытки, на которых две открытки одна. Похоже больше на английскую открытку, потому что здесь э, вы видите рождественский венок. В России не покупают и не делают венки. В России дома всегда есть елка, но мы не вешаем на дверь новогодний венок. Здесь написано с Новым годом. Здесь написано: пусть счастье стучится в твою дверь. В твою дверь написано очень красиво прописными буквами. С Новым годом пусть счастье стучится в твою дверь. Еще одна открытка а, тоже написана прописными буквами. Пусть тебе везет в Новом году. А, здесь желают удачи на Новый год. И еще у меня есть две открытки, очень красивые. Они похожи на старинные открытки. Здесь вы видите елку. Вы видите тоже кошку и девушку, которая наряжает елку, которая украшает елку. А на другой открытке вы видите девушку в пальто, которая катается на лыжах. Зима, и тут тоже есть животные. Здесь есть два зайца. Эти две открытки я подарю моим подругам. Я вам показала все мои открытки, сейчас я пойду и буду писать поздравления для моих друзей. Сегодня вечером к нам придут гости, будут родственники и друзья. По-моему, нас будет 12 человек. Я желаю вам счастья в Новом году, и теперь вы знаете, что пишут на русских открытках на Новый год. С Новым Годом и с Рождеством! Пока! Рождество – это самый большой, самый важный праздник в Англии. В России самый важный праздник – это Новый Год, 31 декабря.